Приветствую, дорогие друзья, с вами, как всегда, тема, и мы продолжаем играть на Вулкан Старс, на лучшем казино. Данный слот называется Resident. Все ссылочки вы можете найти внизу, вон там, вон в описании, либо же в закрепе. А мы начинаем. Наш с вами сегодняшний депозит заставляет косарик. Косарь, 43, если быть уж точнее. А, ставочка 90. Приступаем, ебать. Окей, что-то да выиграли, но это хуйня. Даже... Даже половину, блядь, ставки нет блядь Даже пол, блядь, даже ставки нет блядь Вообще нихуя. Бонуска, заебись. Считаю, сразу натыкаемся на бонуску. А что здесь, интересно, нам выпадет? Нихуя, скорее всего, нам не выпадет. Натыкаясь на первый динамит. Х5, слушайте, неплохо. Почти полкосаря поднимаю. Почти косарь только что был поднят. Ебать, не. Погорячился, тем Поспешил немножечко. Охуенная бонуска выдалась. Косарь 350 Бля, ну пиздец, ну вот каждый раз не везет здесь конкретно. Эх, стоп, стоп, стоп. на самом деле надо поднять, ой, че-то еще одну бонуску не спамили, да, да, да, надо поднять, поднять ставочку, так как баланс уже благом, и благом из-за той бонуски предыдущий позволяет нам это сделать, так что начинаем, начинаем разъебывать. Ах да, дорогие друзья, что касаемо разъеба. точно, точно, внизу все там же в описании вы можете найти мой личный промокод. Он работает лишь перейдя по моей ссылке На вот этот самый проверенный вулкан Активируйте его может выразить акции И сразу же при первом вашем депозите От 500 рублей Бонуска составляет 150% Пиздец, скорее летим пополняем И разъебываем вулкан вместе с Темой. На косарь 400 Тема только что разъебал, блядь Окей, не-не-не Забираем, забираем, забираем в пизду Хуйня Понял, понял, продолжаем Слушайте, ну я думаю, сегодня, блядь, косарит 14 получить. Уже, я считаю, трешка у нас была. Так что, блядь, двигаемся мы весьма неплохо, скажу я вам. Окей. Пойдет, пойдет. Главное, что в минус не уходим, значит, уже заебись. Великолепно. Пойдет. Великолепно, блядь, заебись, заебись, заебись. Три касчика Вернули мы своих. Опа, вот это уже солидно, блядь, его бы сюда, вот сюда вот подвинуть. Пизда, 2-200 получаем. Низ хуя просто. Ну, почему не двойка, блядь, почему не, не тройка, где можно было бы рискнуть? Ай, не дает, к сожалению, ему через нам удвоить наш выигрыш. Но. Так, зато, блядь, осыпают буквально бабками. Окей, давайте рискнем. Заебись, ебескосарь 400. Не зря. А вот тут уже опасно, честно говоря. Касать 400 куда более досадно будет проебать, ежели 700 Так что просто не спеша двигаемся к нашим 14 косарям. 6200 уже имеем. Значит. Значит, все неплохо идет, на самом деле. 800, да? Нет, заберем, заберем, заберем. Король мы вряд ли берем. ай яй яй яй Я уже начал думать, чтобы он нас какой давненько не был на самом деле. Пиздец, опять, сука, не докрутил. М. Давай, давай, давай, давай И Заебись Заебись, еще два косаря Блять, может даже четыре сделаем Можем, но не будем Потому что как можем сделать, так можем все и проебать А это такое Сомнительное удовольствие Окей, вижу выигрыш В принципе пойдет Ну давайте рискнем Блять, ну пизда хотел Хотел сюда нажать Надо было вообще не нажимать Ай, досадно, досадно, досадно. Окей, okay, сука, опять не докрутила. Одна, вторая... Вот это вот ебала, блядь. Буквально еще один бы сейф, но... Напоминаю, дорогие друзья, что все ссылочки находятся вон там, вон внизу в описании. Так что, скорее переходим и начинаем разъевать его вместе со мной. Пожалуйста, еще 700. Неплохо мы пока что идем. Опа, а тут можно рискнуть. Ну нахуя. Бля, еще 700 проебал. Там 800, тут 700. Полтора косаря вот просто выкинуты в никуда. Может, это объем? Может, это Заебись отбили. По сути отбили. Вернули ебать, Камбэк, нахуй. Мы свои бабки так просто не отдадим. Проебали тут, выиграем там. Все, отобьемся, все заберем. А еще бы бонуску, сука, снимать уже наконец, да? Было бы весьма неплохо, блядь. Ну давайте. Заебись косарь. Ну-ка что у нас здесь будет? Заебись два косаря. Буквально ни схуя делаем. Так, 10 косарей уже есть, еще 4. Еще 4 осталось. Ах. Так, ну где, где, блять, бонус, пиздец. Если я не ошибаюсь, по-моему, за сегодня, за эту игру, всего одна у нас пока что была. Неплохая, но там была ставка если я не ошибаюсь, 90, так что, ну, типа, хотелось бы больше, да? Да пизда! Что это нахуй такое? Если я ошибаюсь, у тебя может меня вон там внизу в комментах поправить. Неплохо. Сойдет, сойдет. Забираем. Все те же 10к у нас, да? Сука, опять два из трех. Немножко не докручивает. Почему? В чем причина, блядь? Хули нам не везет на них. Так, ладно. Наконец-то, блять, раз, два, три Выбили эту суку Главное не проебаться Заебись Охуенно, все Я уже и дов... я более чем доволен Ебать Уже x30 получаем x40 Охуеть 7400, проверяем, 7400 7400 И на дверь Все, Тёма угадал, абсолютно все Пиздец Ставим лайки за такую математику. Пойдет. Да, может даже удвоим до полукасика. Давайте, хуй с ним. Проебали. Что ж. Давайте, может, уже и двадцатку поп попытаемся, да, получить. сорок. Великолепно. Тут осталось, как вы видите, хуй до да нихуя, три касика получить. Пойдет. Пойдет. Так. Да хуй с ним заберем. Даже и пытаться не будем. Бля, я то думал, сейчас еще одна будет. Ну блядь, согласитесь, мало, мало сегодня бонусов совершенно. Типа каждый раз ты его думаешь, окей, вот сейчас должна выпасть раз, два, но нет, нихуя, третий не долетел. Вот здесь он саку все-таки долетел, третий элемент, третий сейф ебучий. Начинаем, начинаем скользлывать эти ебучие сейфы, блять, динамит, хуйня, динамит, пройдем. Блять, рано, рано я немного начал радоваться, но ничего. Блять, опять, сука. Ну, ладно, в любом случае косарь. Косарь только что мы подняли. Может, даже два сделаем. Нет. Увы, ах, ну нет, не сделаем. семьсот Осталось всего-то получить. Ну что ж. Окей, заебись. 760 еще. Два касика. Буквально два касика нам получить. И 20-ку нас в кармане. Давай, давай, давай, опа, а вот и бонуска, раз, два, три, что ж, начинаем, заебись, все, блядь, 20, все время уже подняли, да хуй с ним, хуй с ним на этот динамит, 50 на 50, да, сука, блядь, немножко не угадал, но поебать, цель выполнена, ачивка, галочка, блядь, поставлена, 20 касиков мы забираем, как видите, даже не 20, а 20к, я думаю, на этом на сегодня можно заканчивать Напоминаю, дорогие друзья, что все ссылочки находятся вон там, вон внизу в описании. С вами был, как всегда, Тёма. Удачи, друзья!